Здорово! Ну как ты? Короче говоря, я купил себе дом за 50 миллионов. Предлагаю тебе прямо сейчас постараться угадать, что же конкретно за дом я себе мог купить за такую сумму. Свой ответ обязательно напиши в комментарии. Ну а пока ты гадаешь, я хочу напомнить тебе про розыгрыш на 500 тысяч рублей, который я провожу абсолютно в каждом своем видео. Среди всех серверов Барвихи РП. Все условия ты видишь на своем экране, ну а итоги каждое воскресенье вечером на моей странице ВКонтакте. Ссылочка есть в описании. Удачи! Я думаю, по заднему фону ты уже догадался, где находится тот самый дом, который я себе приобрел за такую сумму. Да-да, это именно тот самый дорогой дом на Барвихе РП» который расположен на самом въезде в новый поселок Gold вилладж на новом острове Барвихи. Ты спросишь, как же так получилось, как я вообще смог его себе приобрести и почему именно за такую сумму. Дело в том, что буквально несколько дней назад мне написал в телегу Бенджамин Апокалипсис, человек, который также снимал на Ютубе долгое время Барвиха РП. Наверняка ты его знаешь, наверняка ты помнишь, что он уже как-то уходил с Барвихи, и тогда довольно по выгодной цене я выкупил у него был... Рынок, который впоследствии также переехал на этот новый остров. Ну а теперь он мне поведал о том, что он в очередной раз уходит с Барвихи. И в связи с такими новостями, в очередной раз решил сделать мне вот такой вот подгон по довольно низкой цене. Глупо было бы, конечно же, отказываться от такого предложения. Хотя я скажу тебе честно, я до сих пор не знаю реальной рыночной цены на эти дома на вот этом острове. А уж тем более не знаю цены конкретно на вот этот дом, самый первый на въезде. Ведь он является, наверное, самым желанным домом на Барбихе. ну как минимум уж точно в этом поселке ведь мы с тобой оба прекрасно знаем и помним как боролись за этот дом на слете сам апокалипсис и каспер ван у них шла реально ожесточенная борьба в плане торгов за этот дом и ушел он тогда на том аукционе примерно чуть больше 300 миллионов рублей я еще тогда сказал что больше чем 50 лямов за этот дом я просто напросто не готов отвалить. какими-то особыми механиками он никогда не отличался отличался от тех же домов на Красной Поляне. Единственный его плюс это его внешка, его внешний вид, его две вертолетные площадки, автоматические ворота, ну и конечно же его расположение. Этот дом будет для тебя являться в первую очередь именно статусом. Статусом одного наверное самых богатых игроков на сервере. И как правило ничего большего он тебе не даст. В этом доме точно такой же интерьер как и во всех остальных домах в этом поселке. Точно так Такая же инта как во всех семейных особняках точно такая же инта как и в домах на красной поляне абсолютно ничем он не отличается ото всех остальных не считая только лишь одного момента конкретно в этих личных особняках в поселке gold village у нас с тобой по 8 парковочных мест что на порядок отличается конечно же ото всех остальных на той же красной поляне в любой особи у тебя будет 5 таких парковочных мест у меня есть точно такой же дом на кп на въезде и есть еще один домик на въезде в деревню Девяткина. В этом доме у нас с тобой 4 парковочных места. Итого получается, что у меня на сегодняшний день на девятом сервере Барвиха Успенская имеется всего 19 парк мест. Одно парковочное место есть абсолютно у каждого, второе я получил при покупке VIP статуса. Еще 4 от дома в Девяткина, еще 5 дополнительных от дома на Красной Поляне и еще как раз таки 8 остальных, благодаря вот этому дому в поселке Голд Вилладж. Отвечая на вопрос, как я вообще смог приобрести себе три дома, напомню то, что я приобретал себе третий слот под недвижимость в данном меню Если не ошибаюсь, по-моему, за 5000 коин. Зачем мне столько парковочных мест, я, честно говоря, даже не знаю. Но факт остается фактом. На данный момент у меня их целых 19. Также интересный и приятный факт, то, что данный дом находится именно посередине между двух семейных особняков. Конкретно нашей семьи и семьи Чирика брат за брата. Так что отныне будем считать, этот дом нейтральной территории между двух главных семей из топ-2, где теперь можно спокойно проводить некие сходки и вечеринки. но ну, а что ты думаешь по поводу покупки этого дома? Как считаешь именно ты? Дорого или дешево я купил этот дом? Нужен ли он вообще? Стоит ли он своих денег? Как дорого продают конкретно эти центральные дома на твоем сервере? И как дорого вообще продают подобные дома в том же поселке Gold Village на твоем сервере, которые находятся позади этого дома. Какой ценник на них на сегодняшний день? Обо всем об этом обязательно напиши мне в комментариях. Ну а на этом у меня пока что для тебя все. Спасибо, что ты заглянул. Пока!